В России среднего класса 5%. Как мне вот быть, мне вот 30 тысяч не хватает? Кабала. Ты точно в локдауне находишься. Дядя, который там возьмет, не возьмет, придет этот, выметит тебя, нет, и ты живешь в страхе, в жопе. У среднего класса есть накопление. У меня 10 тысяч долларов до сих пор в погребе лежит, я даже не могу их найти. Мой Мы часто говорим о богатстве и часто говорим о бедности, и очень редко затрагиваем серединку. А вот как стать тем самым средним классом? Как это сделать? Угу. Ну, Сперва надо определиться, что такое средний класс. Для регионов это, скажем, 70 тысяч зарплата или от 70 тысяч, да. для Москвы, наверное, 200 000, или от 200 тысяч. Вот, но Примерно следующим образом: как определить? Ну, например, сломался телефон, ты пошел его и купил новый, или там э захотел поехать, значит, на курорт вот отдыхать, взял билеты, улетел, все вот как бы, ну не думаешь. Вот. если ты думаешь о продуктах, высчитываешь цены там, на куртку, там, откладываешь там, на какую-то покупку типа телефона там, <н -неглаз> несколько месяцев, но ну, ты явно не средний класс пока еще. Вот, кстати, люди среднего класса могут, наверное, прийти в банк и им дадут кредит, ипотеку дадут, но я не советую брать кредит, потому что, вы знаете, я скажу так, вот все знаете, да, что сейчас царствует локдаун, да? Ну, вот локдаун — это когда вот всех вот людей да, в стойло загоняют, да, QR-коды им навешивают, да, и вот все, пойди ты тут разберись, вот такой вот локдаун. Так вот, есть финансовый локдаун. Это когда ты взял кредит и потом каждый месяц значит, должен начихлять банку. Да? Это вот финансовый локдаун. Да? Поэтому, если ты стал частью некого локдауна и играешь в эту игру, ну вот я тебе не завидую. Ты точно не станешь средним классом. Если ты взял кредит, помни, процентные платежи за твой кредит не должны составлять более 20 процентов от твоих доходов. Цель 10 процентов, да? но вот не более 20, если больше 20 процентов твоих доходов составляют платежи банку, ты точно в локдауне находишься. Я предлагаю подойти уже к практическим советам, вот вы назвали цифры, от которых можно считать себя средним классом, угу. вот как их добиться, какими способами? Есть три очень мощных шага, если сделать все три, гарантированно ты шагнешь по лестнице по направлению среднему классу. Значит, первое, постоянно расширять свои компетенции, работодатель видит людей с большим компетенциями, с большей ответственностью, кто может, кому можно поручить это и расширяет зарплату. Второе, связи. Ну связи — это не в смысле найти родственника, который устроит куда-то на теплое местечке, там кумовство какое-то, нет. Связи — это имеется в виду другие люди, новые люди, у которых можно как раз-таки подсмотреть и заимствовать те самые компетенции, чтобы за меньшее количество фрикций или действий достигать тот же результат. Да? Поэтому связи с людьми, у которых есть другие приемы, да, и другие подходы, как выполнить ту же работу эффективнее. Ну и третье — быть быстрым, быстрым и мобильным. Дело в том, что ну, вот, как бы скорость и мобильность — черта которая сильно решает, даже если ты ну, имеешь компетенции и повышаешь компетенции, но постоянно пропускаешь возможности, которые вот на горизонте показалось, а ты туда не устремился и не забрал его, ну тогда грош цена твоим там, этим компетенциям. Вот поэтому у меня для вас две новости. Одна ужасная, плохая. В России катастрофически низкое число людей, которые мобильны и быстры большинство предпочитает остаться на месте и сказать, ну, хрен узнать. Наверное, даже если я побегу туда, но ну, я не успею, потому что другие меня обгонят, вот лучше я останусь здесь. Да, это ужасная новость для России, экономика России сейчас в 10 раз меньше, чем могла бы быть, именно поэтому. Но есть и хорошая новость. В России очень низкая конкуренция среди людей, которые быстрые и мобильные, очень низкая. Я сказал, плохая новость для страны, хорошая новость для тебя. Вот что ты сейчас будешь делать? Интересно, может быть, твоя задница уже сейчас вот над диваном-то и приподнялась? Посмотрим, напиши мне в комментарии, если это так. И вот еще что, если вы видите, что вокруг вас есть некий человек, который рванул по доходам, да, это не значит, что что-то случилось вот здесь сейчас, нет, оно проявилось сейчас, но до этого этот человек впахивал, расширял компетенции, Расширял связи, был мобильным, пробовал то все, и поэтому вот оно случилось. Да, очень часто так люди думают, о, рванул, ему просто повезло. Ну да, знаете, кому везет? Тем, кто быстрее, точнее расширяет связи и компетенции. Им чаще везет, это правда, это статистика. Вы сказали про то, что связи – это не про кумовство, не про то, чтобы найти дядю в «Газпроме», который тебя туда устроит. А Почему такой прямо скепсис? Потому что я знаю, что в многих регионах люди так и добиваются успеха. Там вообще, в принципе, другого социального лифта нет. Надо найти какого-то дядю. Надо найти какого-то лифтера. Надо найти лифтера, он тебя посадит в администрацию, глядишь, через 10 лет ты будешь каким-то начальником отдела, и вот она, карьера состоялась. Почему это плохо? это неплохо, это прекрасно, это прекрасно. Вот. И более того, у кого такой путь, я, в общем-то, поздравляю вас, у вас ну, как бы, как знаете, у одуванчика пушинка там, и вас так... Вот. Другой вопрос, что вы будете делать, если у вас такой путь, когда придет другой начальник и сковырнет вас с этого места? вот тогда у вас будет проблема серьезная, потому что больше вас никуда не возьмут, Ну, если этот, конечно, начальник будет из э, враждебного клана. Нет, если он будет из того же клана, конечно, возьмут, и так далее. Но мне не очень нравится этот подход, потому что, смотри, вот от тебя здесь мало что зависит, опять есть какой-то дядя, который там возьмет, не возьмет, слушай, придет этот, выметит тебя, нет, и ты живешь в страхе почему все люди, которые пошли по этой линии, они живут в страхе? У них никогда нет счастья, бабки у них есть, теплые местечки есть, но они все в страхе живут. Я настаиваю, что путь, когда от твоих действий, от твоих решений, от твоих сдвигов себя в том направлении, в котором ты решил, зависит, как ты будешь жить, это более крутой путь. Ты управляешь своей жизнью, ты берешь свою жизнь под свой контроль, вот оно, истинное ощущение защищенности и управляемость качества жизни. Ты можешь себе представить, что если ты едешь вот на машине, да, за рулем, но твои руки лежат не на руле, а жена у тебя вот здесь вот сидит и рулит машиной, что будет? Ладно, если жена, она еще, ну, как бы нормально все будет, жена-то как раз нормально. А если там сосед с заднего сиденья вот так вот рулит, через тебя так, чтобы, а если этот вообще тот, кто рулит, это вообще хрен знает кто, что будет? Поэтому тот, кто доверяет управлению своей жизнью или контроль своей жизни хреново знает кому, тут обычно оказывается в жопе. А должны ли быть у среднего класса накопления и капитал? Средний класс отличается от так сказать, бедного класса тем, что у среднего класса есть накопление. И те люди, которые говорят, ну вот, сколько бы я там не зарабатывал, значит, там 200 тысяч, 300, я все трачу, у меня нет никаких накоплений, я не держу деньги в банках. Но это точно люди, так сказать Видимо, так, зарабатывают они уже выше, как бы, бедного класса, а все еще находится вот среди этих как бы потенциальных локдаунов, потому что, ну подожди, как? Случился экстренный случай, болезнь или что-то. Где? Опять побираться. Размер резерва, который следует скапливать, ну, чем больше, тем лучше, но есть минимальные требования к резерву, значит, ну, я его так определю. Полгода жизни без, ну, если ты остался без работы, ты выживаешь. Не только ты, может быть, вся твоя семья, ну, условно говоря, миллион рублей надо было, чтобы был в резерве. Вот и все. Кстати, примерно миллион рублей составляет, по-моему, сейчас гарантированная сумма в банках вот по, там, по вкладам. Миллион четыреста. Миллион четыреста, да. Вот раньше было 700 тысяч, потом увеличивали, сейчас миллион четыреста. Да. Вот примерно такую сумму надо иметь в резерве. Ребята, если у вас до сих пор все еще нет резерва, пожалуйста, 5 процентов минимум, 10 процентов как цель откладывайте из каждого там, месячного, недельного заработка, дохода, который у вас есть, чтобы у вас был резерв. Должен ли представитель среднего класса становиться ну, таким частным инвестором и чуть-чуть уже формировать свой пассивный доход? Я часто говорю о том, что следует размещать резервы, ну, резервы, да, и первый миллион, миллион четыреста обязательно, чтобы был в кэше, ну то есть в деньгах, ну, на депозите банковском. Дальше, если у тебя резервов больше, чем миллион четыреста, следует размещать деньги на более высокодоходных инструментах, но не во всякие там пирамиды, бинарные, опционы, криптовалюты и прочие вот эти вот ну, игровые там схематозы, да, и какие-то акции, надежные компании, у которых доходность выше, чем у депозита. А лучше купить на бирже индексы, индексные бумаги на, ну, на индекс например, московской биржи. Это подборка самых надежных бумаг, да, которые вы покупаете в виде некого пая, чтобы вам не думать, какую бумагу, потому что одна бумага может просесть и вы потеряете, да, а вот по той подборке, которую вы купите, она ведет себя более стабильно. Но это все после миллиона четыреста резервов. Только на депозите, ни в каком золоте, ни в какой банке, там, ни в каких валютах там, в погребе закопать, нет. Кстати, шутка такая, но это не шутка. У меня 10 тысяч долларов до сих пор в погребе лежит, я даже не могу их найти. Я как-то пытался, не знаю, я где-то замуровал. Как вам кажется, почему в России настолько незначительная доля людей среднего дохода? Почему у нас так? Российское воспитание и образование, ну, в данном случае позднего Советского Союза и то, что сейчас в России, оно в значительной мере предполагает воспитание послушания. Следует изучать правила и стремиться выполнять правила, которые кто-то придумал и поставил. В результате люди очень послушны и ну, как бы выполняют то, что им говорят, и не проявляют ну, инициативы, не пробуют применить свое тело, свой ум, свое сердце, ну, то, что у них есть, по-другому, чем нежели кто-то им сказал до этого. Кабала, своеобразная кабала, то есть люди живут всю жизнь в некой кабале, в неком ну, как бы самоощущении, что если кто-то их назначит, ну, на что-то поручит, ну тогда да, я пойду попробую, а пока он, кто-то он, третий, там, не назначил и не поручил, ну, я не буду пробовать, потому что, может быть, я недостаточно готов, недостаточно обучен и так далее. Ну, то есть, в принципе, большинство людей в России, я подчеркиваю, занижают свои способности. Низкая самооценка у россиян, очень низкая. Чтобы вы понимали, Россия занимает первое место в мире по навыкам, например, чтения, распознавания, ну, вот, например, текста, значит, например, в четвертом классе. То есть в целом население, народ в России очень грамотный, образованный и все дела. Но дальше к семнадцати годам, двадцати годам, 25 лет мы имеем, что люди не применяют себя, как могли бы применить, они ждут команды, приказа, ну или пинка. Я удивляюсь, один человек мне пишет в инстаграме, иногда почитываю, кстати, вы тоже пишите мне там в директ, может, я прочитаю даже отвечу, как мне вот быть, мне вот 30 тысяч не хватает, там, это самая зарплата. Я такой говорю, ну, вот если работа, там, 150 тысяч, вахта, вахтовым методом, там, Норильск. Не, вахта, вахта 150, нет, я знаю говорит, эту работу, нам постоянно предлагают, но, блин, это надо куда-то ехать там и так далее, я лучше вот здесь за 30. Ну, это вот другая проблема, то есть люди назначают себе такой уровень, в котором они живут, что это нормально, это другая проблема, ну, привычка. Вот и все, первое — низкая самооценка, второе — привычки, дурные, кстати. Цифр по среднему классу очень многое, что называется, как считать? Кто-то говорит, всем известный как человек, что 70 процентов у нас средний класс. Да. В России среднего класса 5 процентов, меньше 5 процентов, вот и все. Поэтому ну, на самом деле я бы хотел, чтобы среднего класса было ну, там 30 процентов, 40, 50 процентов, ну хотя бы половина, но нет половины, вот и все поэтому это, ну, это беда, это национальная трагедия. Ли Кван Ю сказал, сразу скажу, я с ним абсолютно согласен, достойная жизнь начинается тогда, когда как минимум половина людей имеет зарплату пять долларов в месяц. Пока нет, режим будет ну, такой вот на плантациях у Папы Карла значит, тростник рубить. Какой нахрен средний класс? Вот поэтому мы живем сейчас в очень зажатом обществе, обществе, где угнетение по сути является ну, таким вот социальной нормой. Конечно, я за то, чтобы среднего класса было больше. Я все сделаю для того, чтобы среднего класса было больше. И это видео я посвящаю тем, кто уже в среднем классе, раз, я обращаюсь к тем, кто сейчас, ребята, в среднем классе, давайте затянем в средний класс как можно больше людей. Чем больше людей в среднем классе, тем есть большие значимые предпосылки для изменения вот этого испепеляющего, вот этого жесткого, колючего состояния, в котором живет наша страна. Друзья, каждую неделю я делаю для вас выпуски на YouTube. Моя цель, чтобы вы стали богаче и счастливее. Но я понимаю, что только ютуба недостаточно, и иногда нужно весь день провести вместе, чтобы произошел реальный скачок. Именно поэтому специально для вас я сделал большой бизнес-эвент в Петербурге. Все случится уже 9 декабря, поэтому, если ты из Питера, еще есть время успеть купить билет. Но если быть офлайн, нет возможности, можно подключиться к трансляции. Все подробности в описании. Я жду тебя. Мой доллар, мой доллар, мой